Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наши вебинары, посвященные теме здоровья, которая, несомненно, волнует нас всегда, особенно в этот период, когда мы оказались в такой сложной и неожиданной для всех ситуации пандемии. И сегодняшний наш вебинар мы назвали «Маршрут здоровья в период пандемии». Для нас... Ситуация уже длится несколько месяцев и, наверное, трудно предположить, сколько еще будет продолжаться вот этот вот период общего напряжения, но естественно, что сегодняшняя ситуация вызывает наше волнение и нам хотелось бы получить определенные навыки, как жить в этой новой ситуации, нам хотелось бы понимать, что происходит с нами, что происходит вокруг нас и как действительно мы можем обезопасить себя и своих близких в сегодняшней ситуации. Но кроме того, что мы живем вот в такое вот сложное время, есть такие общие вопросы, касающиеся здоровья, которые у нас были, есть и будут. И поэтому мы будем рады с разных сторон подойти сегодня к освещению вот этой темы, темы здоровья. И поскольку мы организация женская, мы будем говорить больше, наверное, о женском здоровье, хотя мы, как женщины, ответственны из-за здоровье наших детей, из-за здоровье семьи. Поэтому мы будем говорить о здоровье в самом широком понимании этого слова. И сегодня у нас в гостях очень интересный и важный для нас партнер и эксперт. Это Николай Борисович Ривкин кандидат медицинских наук, послуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории. Николай Борисович заведует отделом диометрических и цитогенистических исследований Брянского клиника-диагностического центра. А кроме этого, для нас очень важно, что Николай Борисович является активным членом еврейской общины Брянска. Поэтому у нас сегодня все срослось. Мы будем говорить о вопросах здоровья с разных точек, с разных позиций. Мы будем говорить а, об этом с общечеловеческой точки зрения и с медицинской точки зрения, и с еврейским подходом, с еврейским традиционным подходом к здоровью. А, нас здесь довольно много, поэтому я попрошу по, буквально вот а, одному слову имя, фамилия и город, откуда вы, чтобы вот все слышали, видели, откуда мы. Я не буду вас называть, пожалуйста, вот по одному, кто хочет, представьтесь, пожалуйста, чтобы Николай Борисович тоже познакомился, вот кто сегодня пришел на его встречу, на его занятие. Пожалуйста, девочки. Здравствуйте, город Орел, Саврасова-Ора. Со мной моя мама, Думчева Елена. Спасибо. Город Орел, Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Город Самара, Строганного Елена. Спасибо, Лена. Город Тверь, весьма полна надежда. Спасибо. Город Тамбов, Ветер. Город, Галина, вечер, город Галина, Волгоград, Волгоград Матушная Ена. Спасибо, Леночка. Галочка, ты начала. Елена Шалыгинов город Волгоград. Да, Тамбов, Галя. Давайте все-таки по одному. Леночка, да, повторите. Волгоград, Елена Шалыгина с Марией Вичугиной. Спасибо, девочки. Город Тула, Людмила Никитина. Спасибо, Людочка, здравствуйте. Здравствуйте. А? Кто-то еще хочет представиться? А, мила Губанова, город... Ой, мы Спасибо, Мила. А, город Владимир, савилева в Элеонора. Знаю, это... Спасибо, Элеонора. Здравствуйте. девочки, да? А, значит, я вам представила нашего эксперта. Видно слайд, да? Видно, очень хорошо. И а, мне очень приятно, что кроме того, что у нас сегодня в Брянске есть эксперт, представитель вот такой вот заслуженный и очень важный для нас эксперт-врач, у нас есть еще представители программы «Женское здоровье», которая реализуется у нас в разных городах. И вот, в частности, сегодня мы будем говорить о том, как она реализуется у нас в Брянске. С нами здесь представители города, активисты и еврейской общины, активисты программы «Женское здоровье» — это Татьяна Слуцкая и Анна Борская. И мы тоже будем говорить сегодня о том, нам важно не только получить какие-то знания, которые сегодня, несомненно, пополнит наш багаж знаний о здоровье в результате этой встречи, но и подумать о том, как мы у себя в городах в разных уголках и весят можем реализовывать вот такие вот программы. Мы не знаем, как долго продлится пандемия, как долго будет запрет на встречи в еврейских общинах, на мероприятия, как мы их называем, онлайн, когда мы можем собраться провести какие-то занятия у себя в общинах и у себя в женских группах. Но у нас есть ресурс, у нас есть платформа Zoom, и проект Кэшер готов предоставить эту платформу для проведения мероприятий, только такого вот общего плана, когда мы собираем представителей разных городов и разных стран, но и для того, чтобы вы собрались в несколько городов или один город со своими активистами, пригласили своих экспертов или попросили пригласить нас, экспертов, из других городов и провести вот такую встречу для женщин в ваших городах, в ваших общинах, чтобы они не чувствовали себя оторванными и имели возможность почувствовать поддержку получить соответствующие знания. Я хочу начать наш разговор с того, что мы – организация женская, мы – организация еврейская, поэтому наш подход к здоровью всегда основан на понимании того, как женщина ответственны за здоровье свое и за здоровье своих семей, и как еврейская традиция трактует подход к здоровью. Вы здесь видите слова из Вавилонского Талмуда. «Один человек равноценен к сотворенному миру. Каждый спасающий одну душу, как спасает весь мир». Это действительно так, потому что жизнь каждого человека уникальна, и я думаю, что вот этот вот подход, традиционный еврейский подход, он характерен и для всех думающих людей, независимо от их национальности. Если мы будем говорить о еврейской этике, о том, как относятся к врачу в еврейской традиции, то вот здесь, на этом слайде, я вывела основные постулаты отношения к врачу в еврейской этике. Мы говорим о том, что врач приносит много пользы больного, и в еврейской традиции считается правильным, чтобы врачевание не было стремлением к обогащению. Врач должен быть высокообразованным человеком, он должен пополнять копилку своих знаний не только в медицинской сфере, но быть образованным в разных сферах, в разных науках. Врач оказывает помощь при наличии опасности даже для него самого. Врач сохраняет врачебную тайну, потому что сказано, не открывайте тайн доверенных вам. И обязанность врача вести не только лечение, не только спасать людей, но и уделять внимание профилактике. Вот если мы посмотрим на все вот эти пункты, то, наверное, мы поймем, что это относится не только к еврейской этике отношения к врачам. Это вошло в такую обойму общечеловеческих ценностей заботы о здоровье, отношения врача к своим пациентам и отношения общества к врачам. Во всяком случае, нам бы очень хотелось, чтобы так и было. И то, что сейчас врачи... Подвергают свою жизнь опасности ради того, чтобы спасти людей. Это действительно очень ярко проявляется в настоящий момент и очень перекликается с тем, что было сказано нашими мудрецами. В иудаизме есть определенные традиции, определенные заповеди, которые мы неукоснительно соблюдаем, и каждый берет на себя ту меру соблюдения, которую он может, иногда идя по пути устражения этих мер. Но существуют определенные моменты, когда даже заповеди можно нарушить ради спасения жизни человека. И если возникает какая-то ситуация, когда человек рискует своей жизнью, когда на кону стоит возможность его сохранить жизнь или погибнуть, разрешается нарушать любые законы Торы для спасения человеческой жизни. Если же возникает такая ситуация, когда жизнь человека ничего не угрожает, но для его здоровья все-таки есть опасность, и можно как-то ее минимизировать, как-то ее устранить, то тогда можно нарушить те запреты, которые установлены мудрецами, но запреты Торы в этот момент не нарушаются. То есть всегда возникает какой-то баланс между тем как идти вот по тому пути сохранения качества жизни человека? Но если мы говорим о сохранении самой жизни и сохранении здоровья, которому угрожает какая-то очень серьезная проблема, здесь еврейская традиция разрешает нарушить любые запреты ради спасения человеческой жизни. И а, вот на этом слайде я выделила те основные принципы еврейской медицинской этики, которыми руководствуются врачи а, с древних времен до наших дней, салмудических источников до сегодняшнего дня. Во-первых, то, что человеческая жизнь – это бесконечная ценность, болезни и даже смерть рассматриваются как одна из составляющих человеческой жизни, и основная цель в деятельности врача это сохранение самой жизни пациента и улучшение ее качества. И я думаю, что э, вот эксперт, врач, который пришел сегодня к нам навстречу, отвечает всем вот этим вот признакам человека образованного, человека готового э, уделить свое время, свое тепло души, свои знания для нашей э, свидетельской такой деятельности с нами, для того, чтобы мы, руководствуясь, знаниями современной медицины могли сохранить себя и сохранить свои семьи. И сейчас я хочу дать слово нашей активной участнице программы «Женское здоровье» из города Брянска, Тане Слуцкой, которая в сегодняшней ситуации оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Мы вчера вот с Таней разговаривали почти в 11 вечера, и она еще была не дома, она еще была по пути назад, вот после своей службы, после общения с людьми, поставлен уже диагноз коронавирус. Танечка, если можно, несколько слов о том, как вы реализуете программу женское здоровье у вас в городе, для того, чтобы мы вот сейчас, сняв себя шляпу просто интересантов, просто людей, для которых вопросы здоровья важны, надев на себя шляпу активистов программы здоровья, могли подумать, как мы в своих городах можем уже действовать вот опыту вашей программы. Пожалуйста, Танечка. Добрый вечер, участники конференции. Меня хорошо слышно? Отлично, Таня. Продолжаю. Кто-то из великих мудрецов сказал, здоровье не все, но все, ничто без здоровья. И здоровье для женщины, это не только здоровье для нее лично, но это здоровье ее семьи, это лад семье это душевное спокойствие и вообще представитель профилактической медицины. И поэтому профилактика э, любых нарушений, то, что мы называем болезнью, это самая важная часть в структуре общего здоровья. Мы занимаемся такими важными вопросами, как профилактика, как репродуктивная функция сохранения для молодежи, встречаемся с врачами. Мы врачей приглашаем в группы молодежи, где на эту тему они разговаривают. У нас прекрасные материалы есть по профилактике абортов от нашего, от... от врача Александра Миносяна. Он живет в Сочи, но тем не менее у нас есть связь и он делится своей информацией. Мы встречаемся с женщинами на общих общинных мероприятиях, куда приезжают женщины из разных городов. И выступают наши врачи, рассказывают о том, как важно обращать внимание на общее свое состояние, как важно не пренебрегать возможностью бесплатного обследования. Вот в частности, когда делается диспансеризация, многие относятся к этому весьма так, ну, несерьезно. Это очень важно, потому что в любом случае, внимание, которое мы уделяем своему здоровью, это дает прекрасную возможность предотвратить серьезные заболевания, потому что вовремя поставленный диагноз, это, даже самого страшного заболевания это не приговор, а возможность быть здоровым, вовремя, обратившись к врачам и исцелившись. Мы говорим о здоровье, которое, ну, собственно, не здоровье. А всегда хорошее настроение. Говорят, что люди, что победители выздоравливают лучше побежденных. И говорят, что женщина, когда красит губы в условиях больницы, значит, она выздоравливает. Поэтому мы уделяем внимание и такой теме, как женская красота. Мы встречаемся в женской группе, пробуем э, средства по уходу за кожей и лица и за руками, потому что руки это тоже такие важные кожа рук нуждается в уходе, тем более вот в современных в сегодняшней ситуации, когда нам всем предлагают обрабатывать руки различными средствами, которые губительно действуют на кожу, в общем-то, очень важен уход за руками в частности. Мы привлекаем в принципе, э, привлекаем даже специалистов из страховой медицины, чтобы женщины знали свои права, э, когда дело касается их обращений э, за оказанием медицинской помощи. Ну вот, девочки, избавимся, дополняйте, если что-то сказать. Такой широкий спектр, ты еще один момент упустила, ты являешься активным участником наших международных конференций по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Тоже а, вот ну, это да. тема, это, да, это, которая это, это сейчас... Тема очень важная, и как слово профилактика, я говорю, это очень важный аспект в системе сохранения здоровья. Спасибо большое, Танечка. Вот я хочу сказать, что эти те занятия, встречи проходили в режиме, таких вот очных встреч, но а, сейчас есть возможность проводить вот такие вот мероприятия онлайн, пока у нас нет возможности встречаться, поэтому вот тот спектр тем, о которых мы говорим в Брянске, я предлагаю тоже думать городам, кто готов присоединиться вот к этим темам и направлениям. А я хочу представить Аню Горскую, человека, который много делает для продвижения программы «Женское здоровье» в Брянске. Анечка, пожалуйста, слово Всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. Долго не займу вашего внимания. Действительно, в Итальянске очень много проводится, возможно, встреч для того, чтобы рассказать женщинам об здоровье и о профилактике. И в данной ситуации я очень благодарна Николаю Борисовичу. И, и лично всегда обращаюсь к нему. Я знаю, что это самый лучший чудо-врач на свете не только в Брянске, но и везде, потому что я знаю, что к нему обращаются не только из Брянска, но и из других городов и областей. И это действительно специалист очень высокой категории. Он неоднократно участвовал в наших клубах и рассказывал нам, женщинам, как сохранить наше здоровье, что нам нужно делать, и все наши насущные проблемы, которые только у нас возникают. Николай Борисович всегда нам готов рассказать и помочь не только, ну, то, что можно, не можно. Поэтому э, он очень нам помогает с нашим здоровьем. И хочу сказать, что мы недавно выиграли грант по э, женскому здоровью и будем его реализовывать. И, конечно же, наверное, обратимся, невер... не наверное, а точно уверенно, обратимся к Николаю Борисовичу, чтобы он нам в очередной раз рассказал, как нам управили. Спасибо большое, Анечка. Да. Да. Вот замечательный да, мостик. Спасибо. А, да. Спасибо, спасибо большое. Мы не хотим много занимать времени, хотим побольше оставить сегодня времени нашего вебинара для ответов на вопросы, но я считаю, что вот эта информация очень важна. Мы уже представляли вам работу женского здоровья в Оренбурге. Сегодня у нас на повестке дня работы в Брянске. Мы будем говорить о других городах. У нас в планах Волгограда, у нас в планах работы по женскому здоровью в Твери. Поэтому все, кто хочет делиться своим опытом, мы всегда рады. Кто готов пригласить и поискать экспертов, специалистов у себя на местах, мы тоже поможем вам это сделать. Кто хочет пригласить экспертов из других городов, мы всегда готовы вам помочь в этом вопросе. Николай Борисович, вам слово сейчас. У меня есть ряд вопросов, которые уже предварительно были для Николая Борисовича заданы. И у меня сейчас просьба, кто хочет задать вопрос... Мы не знаем, сможем ли мы охватить весь спектр вопросов. Вот, как сказал Николай Борисович, выбирать не буду. Вот сколько сможем, столько охватим. Если останутся какие-то вопросы, значит, сделаем потом еще встречу. У нас есть потом возможность еще встретиться, может быть, в следующем месяце, может быть, в августе, в сентябре. Вот. Но, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате, и я буду их озвучивать. Николай Борисович, вам слово. Добрый вечер. Слышно меня? Слышно, отлично. Очень хорошо. А, я для начала хочу сказать, чтобы вы все правильно понимали, в да, какой, э, какой отрасли я специалист. Я не акушер гинеколог я не хирург, э, я не невропатолог. И не много-много-много. Я специалист по э, лабораторной диагностике. Чем отличается специальности лабораторной диагностики от любых других специальностей. Принято называть, что все другие специальности, неважно, гинеколог, терапевт, э -э еще, это так называемые вертикальные специальности. Да? Там все понятно, все заняты определенным делом. А лабораторный работник общается со всеми этими врачами. Да? Он должен с ними общаться для того, чтобы э объясняться на одном языке. И поэтому эта специальность называется горизонтальная. То есть лабораторный работник должен понимать всех. Акушер-гинеколога, хирурга, терапевта и так далее. Соответственно, он должен иметь базу знаний да, во всех этих специальностях. Я непосредственно занимаюсь, вот, был создан наш отдел, в котором я работаю, в 92 году специально приказы Министерства здравоохранения, и это было связано с Чернобыльской катастрофой. Меня попросили, тогда лично министр меня попросил, сделать лабораторию, которая занималась дозиметрическими исследованиями, то есть помогала определить радиационную дозу, полученную нашими жителями. Потому что Брянская область — самая пострадавшая область после Чернобыльской катастрофы. Но постепенно мы с и с некоторых пор уже лет 15, нет, лет 20 с лишним назад э, мы начали заниматься просто уже цитогенетикой, то есть исследовать тромосомы для разных э, пациентов, а лет 15 назад мы еще стали заниматься молекулярной диагностикой. Мы до сих пор занимаемся. И вот, э, когда больше 15 лет назад я создавал э, молекулярный кусок в нашей лаборатории, я представить себе не мог, что нам придется заниматься этой болезнью, которая сейчас везде. Да? В настоящее время, кроме того, что мы продолжаем делать много всяких исследований, основная наша загрузка это определение как раз самого вируса. То есть мы делаем пациент-диагностику как раз вот этого вируса. Заболевание э, это называется COVID-19, а вирус называется SARS-CoV-2. Вот SARS-CoV-2 мы определим. А, к тем вопросам, которые э, мне передали. Значит, первый вопрос звучал примерно так. Как вести себя разумно в период ослабления карантинных мер? Кто-то считает, что вообще нет никакого риска, кто-то, что опасность была, она уже не навала, а кто-то считает, что опасность сохраняется или даже усиливается от того, что стало больше контактов, и люди перестали носить маски и соблюдать статус. Как вести себя, чтобы не выглядеть странно и в то же время защитить себя от риска заражения? Ну, что такое выглядит странно, мне непонятно, когда это касается здоровья. Николай Борисович, я хочу сказать, что это вопрос не одного человека, это сумма разных вопросов, и действительно животные. Вот. Так вот, кстати говоря, я относительно недавно в нашем общинном чате высказал свое мнение по поводу того, что происходит конкретно сейчас в связи со снятием этих самых карантинных мер. Ну, если сказать аккуратно, то это неправильно. Снятие коронавирусных мер в, том, в той форме, как это происходит. Если сказать более прямо, то безобразие. Я объясню почему. А, дело в том, что а, вирус не слушает никаких приказов любого уровня. Ни местных начальников, ни более высоких начальников, ни президента. Может быть, им слушали э, распоряжение Всевышнего. Я не знаю, наверное, да? Но вот этих начальников точно не слышно. И поэтому сейчас не та ситуация, чтобы вообще уходить от карантина. Я также писал в нашем общинном чате, что я прекрасно понимаю, как люди устали от ограничений. А, но, к сожалению, к сожалению, проблема осталась. И никак не ушла, никуда не ушла. И правильно абсолютно пишут те, которые считают, что опасность на самом деле даже выросла именно в связи с тем, что почувствуя себя свободно, многие люди перестали сохранять, продолжать, выполнять те меры безопасности, которые необходимы. Не значит, что вы вообще не должны нигде бывать. Но то, что вы, попадая в людные места, обязательно должны быть маски, это абсолютно точно. Потому что, поверьте мне, поскольку как раз у меня в лаборатории, мы определяем, э, есть этот вирус да, у человека. или нет, я вам могу точно сказать, что процент зараженных не снижается. И не снизился за это время. И мы очень опасаемся, что в связи с тем, что вот так вот люди почувствовали себя свободными и стали пренебрегать меры предосторожности, что это процент зараженных может начать расти. Понимаете, это интересная вещь, что когда человек не видит опасности, да, то ему кажется, что ее нет. Если у человека рядом никто не заболел и не дал ему то он считает, что нет его. То же самое, кстати говоря, было с Чабабуцкой катастрофой. Ведь радиация не видна. Ну, мало ли того, что говорят, но я же не вижу. Нет, как я так делаю? Как и с этим? И очень многие люди вообще не верят, что есть такой вирус, что есть такое заболевание, именно потому, что они не видят. Поверьте, что те доктора, которые работают с этим пациентом, да, те доктора, которые проводят диагностику, все это прекрасно видят. И поверьте мне, что необходимо продолжать себя имена безопасности, себя и близких от возможности заражения. Еще раз, это не значит, что вы все все время должны сидеть дома. Нет. Можно выходить. На улице вообще нет смысла носить маску. Если вы не в ледном месте. А вот если вы в ледном месте, если вы пришли в клинику, если вы пришли в магазин, если вы едете в общественном транспорте, обязательно одевайте маску. Это та мера, которая абсолютно необходима. Был такой вопрос, что вот на улице при встрече с друзьями нужны маски или это Ведь значит, если вы начинаете общаться близко, маска нужна, неважно, это друг, знакомый, родственник, вообще чужой человек, все равно маска нужна. Если вы живете с этим человеком вместе дома, конечно, дома в Москве не будете, да? потому что вы вместе, и сказать, источника заражения в этом случае нет. Если не гальбом, он где-то заразился не Это отдельный разговор. А, такой вопрос был, есть ли какие-то показатели, которые могут предсказать тяжелое лечение, тяжелое течение заболевания в случае заражения COVID-19, есть ли предварительные анализы для определения? И по-прежнему в, в группе риска стоит относить только людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Все люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста находятся в группе риска. Почему сформулировано 65? Ну, потому что обычно к этому времени букет хронических болезней уже достаточно, и поэтому считается, что это опасно. Но если человек моложе, если у него есть хронические заболевания, например, диабет, это угроза, это серьезная группа риска. Поэтому не просто так по возрасту, а в самом деле потому а есть хронические заболевания и нет. И более того, на самом деле, бывают иногда неожиданные абсолютно ситуации, человек не знал, что у него что-то такое есть, что у него есть хронические заболевания, все и вдруг он болеет и болеет тяжело. Это все происходит потому, что мы еще, на самом деле, плохо знаем о том, у нас не было времени долго бы его изучать. У нас, я имею в виду, все человеческое, да, не только конкретно то, что мы здесь можем И Чем больше проходит времени, чем больше занимаются исследованиями, тем больше мы про него узнаем. Может быть, через какое-то время мы можем, сможем более точно сформулировать, какие здесь дополнительные угрозы опасности у человека, если он заразится этим вирусом. в зависимости от того, какой у него статус здоровья. Пока, кроме того, что вот сказано, ничего больше сказать нельзя. Значит, Можно то, прямо что... сразу вслед вопрос, тут вот пришел, э, до этого я не успела вам его передать. Э, связь с витамином D вроде обнаруживается. Вот есть уже это доказательно или это очередной фейк? Вы знаете, я слышал тоже такие э, советы да, о том, что для некоторой профилактики рекомендовано как раз принимать витамин D. В общем, я слышал это от, ничего, да, от человека, которому я, которому я вполне доверяю. Поэтому я думаю, что здесь можно это а, применять. Применять регулярно, а, например, витамин Д, какие могут быть. В общем, что это вроде как является некоторой профилактикой. Ну, насколько это точно, не знаю, но не повредит в этом смысле точно. Поэтому можно использовать это, а Также говорят, на самом деле, про препараты витамина К, потому что, как выяснилось, этот вирус поражает, как и прочее, свертывающую систему. И поэтому все изменения вот с этой стороны, когда человек заболевает, да, они тоже могут появляться. Кстати, развитие вот этих клеммоний, там тоже есть составляющая, связанная со свертывающей системой крови. Поэтому в протоколе лечения ковида есть э, антикоргулятор. Так что здесь тоже есть сути, некоторый резонт, ну, насколько он реально может предохранитель, да, я не сказать, это никто не скажет. Да. А, общие рекомендации, которые мы знаем, укреплять иммунитет. Но что конкретно лучше всего делать? есть или принимать для укрепления организма. Ну, вот мы сказали что да, про возможность, витамина витамин D возможно, витамин К, но по поводу приобретения иммунитета, это насколько другое. И э, здесь нужно иметь в виду, что, как всякая система э, в организме человека, да, у нее есть некоторый резерв, но если его израсходовать, не дать восстановиться, то человек оказывается незащищенным. Вот попытки стимулировать иммунитет просто так, они как раз могут привести к тому, что вы его вздерните, да? Он будет готов сопротивляться некоторое время на этом уровне подержится, а потом он разрастутся. И не дай бог в этот момент вы заразитесь, и у вас нечем будет особенно с этим справляться. Поэтому со всеми стимуляторами иммунитета баловаться совершенно ничем. абсолютно. Поэтому э, я вам вообще честно признаюсь, что есть две категории э, иммунологов. Есть иммунологи ученые, которые довольно много понимают про систему иммунитета. Есть иммунологи врачи, которые почти ничего про него не понимают. Поэтому с иммунологами всегда нужно быть очень старо. Как уберечь своих старших родственников? Можно ли ходить в гости к ним и они к вам? Ну, в общем, можно, если уж так соскучились и все, может, можно, но при этом соблюдать те же самые меры предосторожности. Я понимаю, что прийти там, к вам к дочке, да, и что вроде. Но и в маске, вроде как это странно, но, поверьте, лучше, чтобы это было странно, чем, не дай бог, если вы заразите своих, особенно кушевых родственников, потому что все-таки это, это угроза. Эта угроза на самом деле очень серьезная, очень маленькая, поэтому, э, поверьте мне, что случаев достаточно, когда заболевают э, пожилые люди, и как тяжело, как тяжело это протекает. Поэтому лучше чуть-чуть себя сдержать, чем э, подвергнуть угрозе своей ближайшей а, Какой алгоритм введения при обнаружении у себя первых симптомов, похожих на симптомы COVID-19? Нужно ли сразу делать тест? Настаивать ли на капте? Обязательно ли госпитализация или ли достаточно амбулаторного лечения? Как не пропустить момент, когда нужна деспитализация? Значит, ну, надо понимать, что вообще специфических симптомов у COVID-19 почти нет. Иногда вот таким характерным симптомом является потеря, потеря обоняния. И вдруг человек э, перестает чувствовать захват. Вот это показатель к тому, чтобы вы сделали тест на коллег. Это вот из специфических таких симптомов, которые иногда, не всегда, но иногда проявляются. По а всем остальным, в общем, ничего специфического чтобы просто так отличить это заболевание ну, от другого, другого респираторного заболевания, обычно нет. Ну, кашель, например. Да? Кашель может быть по разному. А, ясно одно, что если это кашель а, влажный, с мокротой, то скорее всего это калит. Если это кашель сухой, лающий еще, время, его тоже называют, да? значит, это возможно калит. А, стоит ли, значит, сразу делать тест? Во-первых, э, дорогие мои, попробуйте его сделать. Да? Еще непонятно, где вы его сможете сделать. Потому что эта ситуация, к сожалению, у нас такая, что э, кое-где, правда, предлагают э, сетевые лаборатории, платные услуги вот такую. Но вообще во всех регионах сейчас есть э, специальные лаборатории, вот моя лаборатория к ним тоже относится, где делают это для пациентов бесплатно за счет средств э, обязательного медицинского страхования. Но, к сожалению, в связи с тем, что э, политика такая, что у нас все должно закончиться, да, все должно улучшиться сразу, ну, в вот, 24-м сначала, а потом 1 июля вообще все закончится должно. Вот, поэтому э, не хотят назначать ну, тест, не хотят делать тест даже не всегда повезут на КТ. К сожалению, ситуация именно такая. Потому что э, есть такое желание, чтобы все быстрее, и быстрее закончилось. А, нужно ли э, настаивать на КТ? Значит, в принципе, э, все-таки, если это э, пневмония, от пневмония, кроме всего прочего, нужно убрать, по случаю тоже. Есть или нет, если вам становится сложнее дышать. Да? Сейчас э, есть такие простенькие приборы, которые даже и сейчас и, и терапевты участковых э, снабдили ими Одевается на палец. Э, такой приборчик, он называется осентов. Он некоторым образом не насыщение веснорода в вашей крови. И если показания... Николай Борисович, если можно, чуть-чуть ближе к микрофону, немножечко да. звук уходит. Угу. Так, так слышно? Да, так лучше. Да, спасибо большое. Да. Значит, э, если показания нормальные, да, значит, ну, если вы не чувствуете одышки, да, то, в общем, вообще проблемы особо нет. И вообще, конечно, просто так стремиться в стационар не надо. Да? Только, в самом деле, если становится плохо. Если даже начинается дышка, да, есть некоторые рекомендации, как себя вести, что надо лечь на живот, надо подложить валить, и надо спокойно стараться дышать, да, потому что, может быть, таким образом обойдется. Вот. Потому что стационар, как всегда, в стационаре есть дополнительные риски, просто потому, что это стационар. Вопрос, когда все-таки ехать стационар, но в любом случае нужно вызвать скорую. В этом случае, да. И если в этом случае уже и у вас есть одышка, там, тогда, если они предлагают, то лучше может быть полетен в стационар, чем оставаться дома, потому что к сожалению, иногда утяжеление происходит очень быстро. То есть вот все вроде ничего, ничего, ничего, ничего, ничего а потом как-то раз и резко ситуация улучшилась. В связи с этим, да. вот еще вопрос как раз да. про пульсоксиметр. Имеет ли смысл покупать пульсоксиметр? Он не очень дешев. Я думаю, что не имеет смысла специально покупать себе пульсоксиметр. Да? В общем, если вы в спокойном состоянии не чувствуете отдышки, да? если вы, конечно, начинаете подниматься по лестнице, то она возникает. Да? Если человек не тренированный, она все равно возникает. Но если вы в спокойном состоянии, а дышки нет, то ничего особенного. И поэтому тут совсем это покупать не обязательно. В семейной аптечке его нет. иметь не обязательно? Нет. Ну, некоторые умудрились, богатые люди, купить себе и а, аппараты искусственной вентиляции легких. Да, были такие сообщения. Жить не запретишь. Это как тот, что если можешь, то можешь такое сделать. Как вести себя при острых заболеваниях? Например, заболел зуб или болит бок. Идти к врачу или проконсультироваться по телефону и пытаться снять боль домашними методами. Боюсь визитов в поликлинике и больницу. Значит, вот с острыми заболеваниями ситуация, конечно, такая. Если болит зуб, а, ну, вопрос как болит, удавалось вам как-то раньше с этим справиться или не справиться. Это, в общем, ну, не смертельный вариант. Да? Не удается, но хорошо, можете позвонить э, в стоматологию, спросить, можно ли прийти и так далее. В конце концов, прийти, если это уже не терпимо. Николай Борисович, у вас э, отключился звук. Сейчас, одну секунду. Сейчас я попробую а сам. Слышно? Да, сейчас слышно все, сейчас отлично. Значит, мы остановились на больном зубе. Да, вот если, если у вас болит зуб, мы договорились, что ну, если не терпешь, то все равно можно, конечно, пойти к врачу. Вот. А, а вот если у вас болит бок, то это все-таки не та, если сильно болит бок, то это не, не та ситуация, которую можно перетерпеть, потому что непонятно, что это такое здесь все-таки лучше проконсультироваться с врачом. Если есть возможность проконсультироваться предварительно по телефону, можно попробовать обсудить это по телефону. Но вообще все эти называемые абдоминальные боли, то есть боли в животе, за грудиной, еще какие-то боли, это все непростой повод для самостоятельного решения, что нет, все равно никуда не пойду, буду терпеть и так далее. К сожалению, иногда это может привести, привести к сложности. Поэтому лучше, если можно, проконсультироваться по телефону. Ну, а если э, врач говорит, что, знаешь, надо бы, чтобы тебя посмотрели, значит, надо что тебя посмотреть. Спасибо. А, так, э, боюсь визитов в поликлинику и больницу. Да, это, в общем, правильное опасение, но, опять же, если это необходимо, то надо идти, нужно, опять же, только быть в маске обязательно. Вот у нас в диагностическом центре с тех пор как м, ограничения стали снимать, у нас стали гулять э, пациенты без масок. Да? Вот они решили, что все, вот таким вот образом. И э, наш эпидемиолог да, занят этим, что она постоянно эггонирует. Да? Она все время требует, чтобы они одели маски. И это не шутки. Я вам могу сказать, что вот так вот пришла пациентка. Да? Да? И у нас заразилась медсестра, которая делала ее А потом, когда стали расследовать, оказалось, что эта пациентка была заразная. Да? Но она тоже была без маски, все это самое. И вот, к сожалению, такой вариант тоже может быть. Поэтому, если необходимо, туда нужно идти, но нужно соблюдать меры Спасибо. Так, если при хроническом заболевании Пора делать обследование или подошло время нового курса лечения. Идти к врачу или продолжать лечиться по знакомой схеме без визита к врачу. Не лечиться по знакомой схеме без визита к врачу. Если у есть возможность поговорить по телефону с врачом, это дело обсудить. Да? Потому что а, все-таки мы с вами сами, ну, в смысле, не врачи, а, не очень понимаем ситуацию, что можно продолжать, что нельзя продолжать, может надо что-то изменить. Поэтому оптимальный вариант, если это хроник, то все-таки попробовать поговорить по телефону с доктором и получить от него некоторые рекомендации. Не обязательно приходить к нему на прием, но некоторые рекомендации он вам может дать. По поводу обследования, опять же, как решить доктор. Если оно срочное, да, потому что, предположим, вы стали описывать ситуацию, и он увидел, что появилось что-то новое, то, может быть, он может предложить обследование, но самим, самим вам это решать не надо. Не получилось, что риск учить какое-то осложнение от заболевания будет выше, чем риск заразиться. Конечно, конечно. Но я говорю, если есть возможность, попробуйте по телефону обсудить. Понятно, спасибо. А -а -а. Так, обычно в октябре мы проводим большую просветительскую информационную кампанию, связанную с необходимостью проведения женщинам обследования молочных желез с целью раннего выявления рака молочной железы. Как вы считаете, в этом году, если эпидемия будет продолжаться, нужно ли женщинам проходить плановое обследование? Клюзи груди, монографию или риск лишних контактов повышен? И с такой диагностикой можно повременить, если нет особых жалоб? Это от меня ну, вопрос. Я да, как организатор этой акции должна да, понимать, на что да, нам ориентировать. Значит, ну, во-первых, сейчас вся дистанциализация закрыта. Ее не проводят. Да? Ну, когда разрешат, не очень понимаю, может быть, разрешат не только эта дистанциализация, да, но э, дистанциализация, например, по поводу ракошейки марки, которые тоже в у нас вот, в Носной области проводились, все остальное все остальное. Ну, как только появится возможность, значит, можно будет обсуждать, как, как это делать. Да? А сейчас просто так, самому, если, еще раз, значит, по поводу рака груди известная вещь, да? что самый лучший диагностика вообще женщины, которые регулярно за этим смотрят, сама, да? внимательно, есть же методики, я думаю, вам гинекологи а, рассказывали, как осматривать себя, как щупать и так далее, значит, этим надо тогда вот в этой ситуации заниматься. Если ничего нового вы особенно не увидели, значит, поводы для того, чтобы самим бежать делать там УЗИ или пытаться ломографию сделать, сейчас очень непросто. Да, поводы для этого. Когда скажут, что да, поехали дальше, опять делаем специализацию и так далее, ну, значит, все станет на круге своя и будем продолжать. А пока внимательно себя посмотрите делать самообследование. А, Николай Борисович, там следующая группа вопросов уже касается не ковида, а вот в чате у нас есть еще вопрос, если можно, я его озвучу. Насколько правдивы сейчас платные тесты на антитела к коронавирусу? Муж переболел довольно легко, врачу сказал, что контактировал с подтвержденными ковидными больными, но такие тесты делать ему не стали. Пропил лекарство по протоколу, обоняние пока не вернулось. Стоит ли делать тест на антитела? Да. Значит, вот, у меня тоже по этому поводу был э, довольно длинный пост в нашем общественном э, чате именно по поводу антител. Значит, я вам скажу прямо, что это просто бизнес. И я вам объясню, почему. Значит, уже сейчас известно по тем научным статьям, э, которые появились, не российские, западные статьи, что с антителами ситуация такая. Если человек переболел бессимптомно, Правда, удивительная вещь, теперь Минздрав говорит, что если человек бессимптомный, то он не болеет. Нет симптомов, значит не болеет, хоть у него определили ковид. И в статистику его не заметили. Вот так вот мы живем. живем. А, Но ну, неважно, значит, если он переболел бессимптомно, у него антител не образуется. В этом случае иммунитет справляется в первой фазе, в первой фазе реакции, так называемой импотероновой фазе не доходит дело до выработки антитела. Чем тяжелее а, человек болеет, тем больше антитела у него образуется. А, показывают исследования, что эти антитела, значит, они есть двух типов вообще, антитела. А, и GM, и IGG. Если вам кто-то будет говорить, что это сделать, они будут предлагать одни, там, а другие вместе. Значит, IGM это так называемые быстрые антитела, они в острой фазе. А ЭГГ – это долгие антитела, которые и обуславливают в дальнейшем а, антитильный иммунитет. Ну, так, так вот, показано, что эти ЭГГ а, даже после, тяжелого, м -м, после тяжелой формы заболевания а, у большинства людей очень быстро исчезли. Искрыли, где-то через месяц-полтора не обнаруживаются. И, в общем, это, с одной стороны, понятно, а, вот иммунитета в гриппе у нас ведь нет. Да? Каждый, а каждый раз, сезон каждый надо... Каждый сезон надо прививаться. Про прививки это отдельный разговор, но а, надо прививаться. Вот, так и с этим. Его нет прививания иммунитета. Но, кроме того, здесь еще одна интересная вещь. Дело в том, что реально э, в этой группе IBG есть специфическая подгруппа антител, которая называется нейтрализующий Именно эти антитела и уничтожают вирус. Самое интересное, что определить эти антитела может лишь, лишь несколько научных лабораторий во всем мире. Больше никто не мог. Вот такая замороченная там методика. И поэтому принцип обычно такой: ну, если у вас много EBG, то, наверное, там есть и не антитела. Вот такой вот сугубо научный подход. Да? А поэтому что у вас получается? Вы пошли, сдали на антитела, да? и э, у вас отрицательный ответ. А что он означает? Это означает, что вы не болели? Или то, что вы переболели без симптомов? Или то, что уже эти антитела были и исчезли? Вы не знаете. Если у вас э, обнаружились антитела, то это что означает? Это означает, что вы переболели недавно? Но вы переболели с симптомами, потому что без симптомов у вас не было бы антител. А если вы переболели с симптомами, зачем вам знать, сколько там антител? Потому что, еще раз говорю, они недолго хранятся, иммунитета длительно не будут. Это, кстати, говорит о том, что, возможно, в случае повторного заражения, как только у вас кончился сам иммунитет, если он у вас был, то вы опять можете заразиться. Впрочем, я говорю, как и с гриппом. так и с этим. Поэтому определение антитела – это, как я называю, чистый бизнес на краю. Берут кровь и делают из нее деньги. Больше никакого смысла нет. Более того, мне тут недавно показали ответ, который дала лаборатория Invitro по поводу антитела. И там много чего написано, она всегда очень длинно написала. Что там одна строчка по поводу самого самих антител и очень длинный ответ по поводу в котором написано, что самим нельзя э, оценивать это, надо обратиться к врачу, надо посмотреть то, надо посмотреть это, и вообще надо бы сделать подтвердивательность. Ну, тогда спрашивается, а зачем ребята не них А не зачем. Еще раз говорю, это чистый бизнес, и там очень большие деньги. А вот эти вот все китайские, особенно экспресс-тесты, так называемые, да? берете тест, капаете каплю крови, Дальше капливаете в буфер, и через 15 минут у вас две полосочки. Да, шутка поэтому была такая, что вот как тест на беременность. И поэтому похоже. Что просто китайцы взяли тесты на беременность, переложили их в другие коробочки и теперь выдают их за тесты на начинка, конечно, Но работают они примерно так Вот то, что касается аттеатров. В связи с этим вот еще есть вопрос а, по поводу вакцинации как раз. Да. Если неизвестно, а, вырабатывается ли иммунитет, о какой вакцине может идти речь? Да. Значит, э, во-первых, ситуация с вакцинами э, совершенно не такая, как нам ее рисуют по телевизору. Да? Значит, быстро вакцину получить нельзя. Ну, вот эти разговоры, что вот там в сентябре уже что-то будет получено, это все пустые абсолютно разговоры, да? Я привожу известный совершенно пример, что это так же, как сказать, что если взять 9 беременных женщин, то они через месяц могут родить. Да? Вместо одной 9 месяцев, да, мы возьмем 9 по одной, и они быстренько родят. Вот с вакцинами та же самая ситуация. Есть определенное время, определенные методики, которые позволяют только сделать эту вакцину. Потом нужно пройти клинические испытания, а потом нужно организовать как бы производство. Да? На это уходит год-полтора. Недаром, на самом деле, у нас, ведь, опять же, возвращаясь к вирусу гриппа, там же меняются штаммы. Да? Мы, скажем, с вами привились против одного, да? а в этот момент пришел другой. И несмотря на то, что мы привыли, привились, мы заболели. Новый штамм, на него надо делать новую вакцину. Вот через год хорошо, если она будет готова. С ковидом, с вирусом, вызывающим ковидом, с этим SARS-CoV-2, ситуация несколько проще. Почему? Потому что вирус гриппа очень быстро мутирует, изменяется. И поэтому появляются новые штаммы, против которых еще нет вакцины. Вирус SARS-CoV-2 мутирует с гораздо меньшей скоростью. И поэтому есть основания предполагать, что удастся сделать против него вакцину. Значит, методы, которыми делают вакцины, чрезвычайно разные. Они принципиально различаются, поэтому непонятно, какая вакцина, скажем, будет у нас в России, каким методом она будет сделана. Но есть еще одна вещь. Есть вакцины двух типов. Сейчас я прошу прощения. Да, конечно. Есть вакцины двух типов. Одни вакцины, которые помогают бороться с болезнью, то есть человек заболел, ему вводят вакцину, и это облегчает лечение болезни. А есть вакцины, которые профилактируют заболевание. Это другие несколько вакцин. Значит, вот какая из них появится первая, и как быстро, я думаю, что это все равно не раньше зимы следующего года. В лучшем случае. Вот что про вакцины. Спасибо большое. Есть еще один вопрос, связанный с вакцинами. Да. А, некоторые ученые говорят, что Введение вакцины может усилить течение заболевания. А, вот Значит, вот если подумал. бы эти некоторые ученые имели опыт с этой вакциной, то я бы мог предположить, что, наверное, их надо слышать. Поскольку они говорят из общих соображений, то на самом деле это зависит дальше от качества вакцины и как она сделана, против чего и каким образом она работает. А просто так, из общих соображений, можно много, конечно, сказать, но вообще, вы понимаете, да, что я для учитель не смотрю, вот, и я ориентируюсь только на те научные статьи, которые появляются. С научными статьями там есть тоже свои проблемы, но это уже интересное. Нет, ну, спасибо большое. И в связи с этим вопрос по вакцинации общей. Нужно ли откладывать очередную вакцинацию в связи с угрозой заразиться при вакцинации? Да. Значит, если эта вакцинация не прекращена вообще, да, а сейчас на самом деле вакцинация остановлена, если она возобновится, то я не думаю, что нужно откладывать. Вакцинацию. То есть мы имеем ввиду очередные туры АКДС, которые делают да, дети? Да? Да, да, да, В общем, это в прямую никак не связано одно с другим, поэтому можно вакцинироваться. И я считаю, что вообще нужно вакцинироваться. К сожалению, у нас тоже в стране, на Западе есть такое течения, которые а, считают, что вообще не надо вакцинироваться, что это вредно и так далее. И у нас в стране есть такие люди, и более того, здесь прямо сообщество, да, которое а пропагандирует. Да. Это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Да, как и любая медицинская процедура может, это может давать побочный эффект. Никуда мы от этого не денемся. Так же, как простая, простая внутривенная инъекция, просто, тоже может привести к каким-то побочным последствиям. Да. Недаром сейчас практически под каждую процедуру человек должен подписать так называемое информированное согласие, где ему рассказывают и объясняют, что, возможно, те или и другие осложнения. К сожалению, такое бывает. Но, и, конечно, когда это случается с вашим ребенком, все, это, конечно, чрезвычайно тяжелая вещь, но просто, вот, в общем, да, сколько при этом людей, сколько при этом детей мы спасаем, то, естественно, обязательно Еще один вопрос, видите, как тема вакцинации не отпускает. Про вакцинацию от гриппа. Нужно ли проводить в этом году сезонную вакцинацию? Ну, если кто-то вакцинировался, да, он может вакцинироваться. Я вам честно скажу, что я никогда не вакцинировался от гриппа. Вот. Но у меня был подход именно такой, что обычно мы не им отстреляем. Да, что мы собираемся от одного штамма приходит в другой штамм, но может от специфика моя, я очень редко боляю. А так, если человек регулярно это делает? Почему... Этот год не особенный тогда. Этом... А тут есть еще один вопрос по поводу э, заболеваний хронических. Является ли онкологическое заболевание в анамнезе автором риска переговорить? Вы знаете. Э... Опять же, здесь есть э, только общие соображения. Да? Пока э, статистики вот такой внятные. Вообще статистики плохо, особенно не в стране, но даже по мировой статистике пока я особого не видел. Но из э, общих соображений ситуация такая. На самом деле опухоль появляется всегда из-за сбоя в иммунитете. Любая опухоль – это некоторый сбой в иммунитете. Потому что вообще на протяжении жизни в человеческом организме достаточно регулярно появляются опухолевые клетки. Но э, иммунная система человека приспособлена для того, чтобы с этим справляться, и она удаляет эти клетки. В какой-то момент происходит какой-то сбой, и тогда начинает расти. То есть это некоторые все равно показатель э, изменения статуса иммунной системы. В этом смысле возможно это дополнительное правило, но я говорю это абсолютно общие рассуждения статистики. У меня нет. Ну в любом случае не пренебрегать общими правилами сохранения mm, себя. Спасибо. А теперь, пожалуйста, вот к тем следующим вопросам, которые. До этого... а, да. Говорят, что есть специфические еврейские заболевания, нужно ли делать генетические тесты до зачатия ребенка, чтобы узнать о группе риска. Ну, обычно, то, что касается евреев, и это как раз про ашкенозим, в основном, да, есть такое специфическое заболевание, болезнь Сакса, э, Сакса, я по там двойная, двойная фамилия, которая именно распространена у ашкенозима. У сифардов э, очень редко встречаются, а у сфиназов достаточно часто. Это болезнь, ну, она относится к, к аутосомно-рецессивному, это так называется. То есть есть хромосомы половые, а есть хромосомы не половые, а аутосомы. И э, есть рецессивный ген, которого достаточно одного лица да, обычно они всегда два, два гена парят, да, а достаточно одного появиться и он проявляется. А есть рецессивные, которые проявляются, если оба генов папы одинаковые. Вот. вот эта болезнь относится к рецессивной. И а, поэтому даже если у папы и у мамы есть этот ген, да, то вероятность, что ребенок э, заболеет этой болезнью, вероятность, что ребенок заболеет этой болезнью, 25%. А по этому поводу вообще, ну, вот в Израиле точно, и в Соединенных Штатах практически стараются ну, всем сделать евреем Это исследование кинетическое, чтобы посмотреть, есть ли там этот рецессивный ген или нет. То есть, если, предположим, у одного из родителей его нет, а у другого есть, то никакой проблемы нет абсолютно. Важно, чтобы он не оказался и там, и там. Вот. поэтому, э, ну, таким образом, например, в Израиле практически э, случаев этого заболевания почти нет. Именно потому, что делается вот такая предварительная диагностика у мальчика, и да. у нас и Это, это диагностика растет. у родителей или уже у плода? У родителей. Это у будущих родителей. Да. А у нас это не распространено широко. Вот. Ну, потому что не мононаселение. Э -э вот. Ну, в принципе, это можно, наверное, делать. Я, честно говоря, не знаю. Но, ну, наверное, наши платные лаборатории все делают, могут сделать это. Насколько это вот так вот э -э в нашем сообществе здесь необходимо, не очень, не очень понимаю. Это болезнь, кстати, не только у евреев, потому что встречается. Есть еще э -э в Канаде группы населения нееврейские в Соединенных Штатах, у которых тоже встречается такая же болезнь, там хитрость состоит в том, что поражается один и тот же ген, тот же, что и в еврейской самой, но э, при этом э, несколько другое, другое изменение. Я прошу прощения, я отвечу на телефон. Да, просто. конечно, конечно. А, я да. пока предлагаю вам писать вопросы, да, если да. есть еще вопросы, в чат. Да. У нас еще есть 10 минут, чтобы э, доктор ответил на них. Я написала про иммунитет. Можно задать вопрос? Да, конечно. Можно я, его... можно я на две минуты отойду и вернусь? Конечно, да, конечно, Николай Борисович, конечно. А, вопрос про иммунитет. Я его вижу. Вы хотите, мило, чтобы я его задала, да? Потому что, в принципе, я думала, что ответ уже был. А я, я, может, про... нужно ли направлять все усилия на укрепление иммунитета и может ли это там как-то застраховать? Ну, да, доктор ответил, что специфического вопроса укрепления иммунитета нет. Надо просто в целом как бы, укреплять здоровье. Если хотите, я задам этот вопрос. Нет, я сейчас еще нету специфического чего? Мы... Нет каких-то специфических препаратов. Но он советовал для... витамина Д, он все-таки советовал. Витамин Д, да, да, витамин К, возможно, тоже. Да. Да. Да. Так, и вот именно, что это может как-то застраховать, вот, Мила, давайте мы когда вот ответим на те вопросы, которые были до этого вот уже у доктора, и я еще дам вам слово, вы повторите этот вопрос. Договорились? Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат или поднимайте руку, как раз у нас такая пауза. Мы до 15, максимум 20 минут будем. Алло. Я вижу барсучий жир. Алло. А в каком, в каком виде, Катя, ты имеешь в виду барсучий жир? Внутрь или растирать? Ой, да вы, ладно. Да и не били. А? Ну, давай, я просто сейчас тут слушаю лепса. Если не... можно, пока звук отключите, пожалуйста, а Мила. Да, да, да, да. Мила, отключите себе звук. А, спасибо. А, тут вот пока... А... Вас не было? Снова вернулись к вопросу иммунитета. Да. Спрашивают все-таки, если э, все силы направить на поддержание и укрепление иммунитета, можно ли избежать заражения ковида? Я понимаю, что, что значит направить силы на поддержание иммунитета. Ну, вот вот я я если, бы, если бы иммунитет был э, такой вещью, да, которая вот тут вот рядышком бы была, я бы взял и сильно, сильно поднял, и так бы мне было хорошо. Значит, еще раз говорю, что в иммунологии существует два типа специалистов. Иммунологи-ученые, которые понимают многое чего в иммунной системе. Иммунологи-врачи, которые мало что понимают, но очень любят вам советовать. Принимать всякие иммуномодуляторы, дорогие, да? еще всякие вещи, интерфероны, еще чего-то, еще чего-то. Эти люди не несут ответственности за то, что они с нами делают. И при этом они не понимают, что они делают. Иммунологи-аллергологи в основном, да, это такие специалисты, а, которые никогда ничего не вылечили, но зато навсегда привязали к себе пациента. А дальше сколько пациентов будет? Я прошу прощения, это вот мое личное мнение по поводу такого рода специалистов. Спасибо большое. Спасибо. А, здесь есть еще вопрос про борсучий жир – Правда ли, что он может помочь э, при заболеваниях легких? А, перед, э, есть, да, есть такие э, рекомендации в самом деле, да, что борсучий жир э, вроде как да, может, может помогать. Это кошель, не кошельное, конечно, совершенно, но когда, когда речь идет о здоровье, да, то э, много чего можно, если это... Мы, мы начали сегодня с этого, да, что ради да, спасения? Да, потому что если на самом деле вы внимательно почитаете а, то, что написано про состав там, таблеток или капсул, которые вы а, принимаете, должны принимать, то там столько некошерных будет. Понятно. Значит, да. вот, Поэтому сказано, что если есть возможность, то, может быть, можно заменить на то, где нет, не содержатся эти некошерные добавки. Или если это можно вводить инъекционно, а не глотать, может быть, на эти препараты, и так далее. Там, если в это дело углубляться, там очень много заморочек. Да? Я не, боюсь, что ни вы, ни ваш доктор с этим не справится. Поэтому нужно принимать то, что вам должно ну, Вот здесь в вопросе дополнения есть, что в Москве сейчас рекомендуют барсучий жир для восстановления легких. Да. В общем, нет. Для восстановления легких дело в том, что, к сожалению, ковидная пневмония – очень неприятная вещь именно по последствиям. И а, поражение легочное а, в самом деле не очень просто восстанавливается. И для этого а, применяют различные комплексы упражнений специальных дыхательных. И нельзя давать а, вот этим фибринозным пленкам, которые там образуются, чтобы они стали сказать, жесткими и стянули ткань легкого. Ну, в общем, там много. На самом деле, неприятность состоит в том, что э, легкомысленное отношение к этому заболеванию да, просто пока еще не очень понятно, к чему приводит. Но я вам могу сказать вот такую известную уже вещь. Дело в том, что э, в Соединенных Штатах давно, не только, в них существует э, госпитальная статистика, так называемая. То есть каждую неделю Каждый госпиталь отчитывается о количестве определенных заболеваний. В том числе, например, про количество инсультов. инсультов. Вот они абсолютно недавно, уже по выяснили, что у тех молодых до 40 лет, которые перенесли бессимптомно COVID-19, количество инсультов выросло в 7 раз. Бессимптомно. Он не болел практически. Да? понимаете, вот эти все э, новости можно выяснить только в том случае, если у вас очень хорошая статистика. Если у вас не заметают это все в углу, да, как у нас это дело делается, по тем результатам, которые, к сожалению, у нас получаются, мало что можно будет выяснить. А это тем самым значит, что наука не сможет, в нашем случае, как следует в этом разобраться. И На самом деле, это те неприятности, которые у нас будут дальше. Так вот, именно последствия все вот эти вот ковидные, они пока не очень понятны. Ясно совершенно, что это проблема с возможно, да. Ясно, что все хронические заболевания, особенно почечные заболевания, да, приводят к утяжелению этой ситуации. Да? А, ясно совершенно, что другие хронические заболевания могут резко утяжеляться. К сожалению, мы это плохо будем знать, потому что у нас плохая снипсисть. Там где тонко, там рвется, но мы не знаем а где тонко. Здесь есть вопрос, а, бессимптомное течение болезни, как можно понять, что человек болен? А я вам скажу, как чаще всего это получается. Значит, если выявлен а, человек заболевший, то начинают обследовать контактных, так да? У него симптомов еще нет. Но он был в контакте, его на всякий случай обследуют. Кстати, у нас сейчас говорят, не надо обследовать контактных. Да. Так вот, если когда начинают обследовать контактных, то есть делают ему ПЦР исследование на вирус, оказывается, что у него этот вирус есть. И он просидел, кстати, две недели переболел, потом дважды делают в конце тест. Если он отрицательный, значит он свободен. У нас такие случаи тоже есть, и в нашем центре тоже люди такие есть, которые без симптомов перенесли это заболевание. А есть люди, которые переносли очень тяжело. То есть, может быть, человек переносит сейчас бессимптомно, не выявлен его контакты, он просто об этом не знает. Да, да, говорят, ну, по статистике, опять же, это мировая статистика, что порядка 45-48% всех а, зараженных переносят симптомов это заболевание. Значит, просто следить за отдаленными последствиями. Да, но кроме всего прочего, поскольку человек переносит бессимптомно, он не знает, что он носитель, и он продолжает заражать окружающим. Есть, бессимптомное носительство может быть э, заразным. Хотя некоторые теперь пытаются утверждать что это не так, и даже Всемирная организация здравоохранения попыталась это заменить, но у них реально научных данных нет, это они из каких-то других принципов. Понятно. А, вот мы говорили о защитных средствах, о масках, кто-то поступил вопрос, имеет ли смысл надевать перчатки в магазине. А, на самом деле, особого смысла может быть и нет. Да? Почему? Потому что а, вы перчатка. Важно ведь что. Важно, чтобы когда вы руками и перчатками да, дотрагивались до, а, ну, скажем так, места, где есть вирус, да. Важно, чтобы вы потом не тянули их в рот, в нос, в глаза, к лицу. Да? Но ведь на самом деле все равно вы в перчатках при этом не да? Поэтому если вы э, сдерживаете себя и не трогаете себя за лицо э, до того времени, как вы пришли и помыли руки, то можно обходить себе с перчаткой. Спасибо. Исчерпывающий ответ, то, что много по этому поводу тоже вопросов. А, вот здесь а, про врачей, которые наживаются на нас, это понятно, но раковые окули – это тоже сбой иммунитета. Да? Доктор об этом сказал. А как же его укреплять? Ну, опять вокруг иммунитета. Раз, да. Нет, вообще знаете как, надо вести здоровый образ жизни. Да? Это всегда говорим. Весь вопрос что такое здоровый образ жизни для каждого человека. Почему-то кажется, что вот, если ты занимаешься спортом, если ты бегаешь, если ты обливаешься холодной водой каждое утро и так далее, то это и есть здоровый образ жизни. Значит, на самом деле это очень индивидуальные вещи. Да, так же, как каждый из нас индивидуален, да, так и те э, действия, которые должен выполнять человек да, для того, чтобы чувствовать себя хорошо и так далее, они тоже, в общем, индивидуальны. И это нужно подбирать индивидуально. Да, потому что если вы все Бегаете? Ну да, была такая мода. Все очень хорошо и долго бегали. В Штатах тоже там бегают все очень активно в других местах. Но я вам могу сказать, что на самом деле бег это очень травматичный спорт. Нагрузки, которые при этом испытывают да, ваши связки, ваши колени, да, это все очень непростая вещь. Поэтому это тоже нужно очень аккуратно и индивидуально газировать. Если вы сели на велосипед, это проще для меня. Да? Если вы поплыли, да, плаваете. И тоже хорошо вы разгружаете позвоночник. И так можно много подобрать разного да, для каждого индивидуального человека в зависимости от того, как он себя чувствует. чувствует. Спасибо большое. Николай Борисович, еще два вопроса, вот завершающие, да. я больше новых вопросов не вижу, у вас есть эти вопросы, и будем тогда уже подходить к финалу. Так, есть вопрос... Про генетические заболевания еще, что, про диагностирование да. было вопрос. Как современная медицина помогает родить здоровых детей, вот у меня вопрос, да, кому а, надо да, делать вот предварительные генетические исследования до зачатия, а кому нужно делать генетические исследования в период беременности. Значит, ну вот генетические исследования до зачатия про одно из них я говорил, вот это вот болезнь санса, да, когда исследуются э, потенциальные родители. Да. По поводу исследований во время беременности вообще существует программа э, специальная диспансеризации беременных, которая включает, с одной стороны, две тесты, и там бывает по-разному, там, может быть, два теста, три теста, четыре теста, и УЗИ. Да, там определенный определенный делают УЗИ существует некоторая компьютерная программа, которая э, рассчитывает риски да, в зависимости от биохимических тестов и показателей УЗИ рассчитывает риски. Ну, строго говоря, это все направлено более или менее на одно заболевание. Это болезнь давняя. А, или еще есть. Э, два-три заболевания, которые тоже связаны с изменением количества тромосом. Вот. А в том случае, если при этом обследовании риски оказываются высокие, то женщины предлагают а, тоже пренатальное исследование, да, но уже невозимое, что называется. Там есть несколько вариантов. А, либо берут кровь из а, корды, то есть проходят иглой внутрь, ходят в орган, да, то есть пуповину, которая связывает маму и ребенка, берут от тебя кровь и отправляют ее на, на цикогенетическое исследования. Либо э, есть такое место, которое называется хорион, тоже так же туда входят, отщипывают кусочек и отправляют на цикогенетическое исследования. И то и другое исследование делается у меня в лаборатории тоже. Значит, дальше просто мы смотрим именно уже хромосомы ребенка и смотрим, он здоров, не здоров и так далее. Но даже если он не здоров, то дальше женщина решает сама, что и с этим. Ну, в общем, вот эти исследования скрининговые они налажены. И они, в общем, будут постоянно. Ничего особо дополнительного, если, если вы знаете, что у вас в роду есть какие-то специфические заболевания, это тогда отдельный разговор, и с этим можно подойти к врачу генетику и с ним это дело обсудить. Они могут посчитать риски возникновения заболевания у ребенка или предложить какие-то дополнительные средства. Спасибо большое, очень интересно. То есть современная наука дает возможность вот такого обследования. И еще есть а, один вопрос, но он очень широкий, я не знаю, такие насколько можно... Исследования нужно регулярно проходить, чтобы да. понимать состояние своего здоровья. Это, в принципе, вопрос о диспансеризации на самом деле. Да? И вот правильно было сказано: на самом деле это впервые сформулировал мой о том, что нужно смотреть здоровых тоже. То не только больных, а нужно смотреть здоровых. Вопрос, по каким всегда показателям, на что смотреть. То есть, есть программа диспансеризации да, у нас в стране, она менялась ну, по тестам, которые там туда закладываются. Не совсем можно согласиться, но в общем, что-то такое, что-то такое она определяет. Но есть в мире удивительный совершенно пример правильно поставленной диспансеризации. Значит, после бомбардировки в России. Да? Те жители Хиросимы, которые остались в живых, они значит, специальным образом проходили диспансеризацию. Причем не просто они проходили диспансеризацию, каждый год. Если он приходил на диспансеризацию, он получал ульговор. А если не приходил, то его лишали ульговор. Все очень просто. Не так, как мы бегаем да, за всеми, пройди диспансеризацию. Да, вот так вот, простенько. А были хорошие. Поэтому все приходили. Так вот, удивительная совершенно вещь потом оказалась. Значит, вообще продолжительность жизни у японцев, высокая, оказалось, что у этой группы, их называют хибакуси, у этой группы продолжительность жизни была больше, чем средненько-япония. При этом Частота возникновения опухолей в этой группе тоже была выше, чем в среднем по Японии. Но благодаря тому, что это правильно организованная диспансеризация, их вовремя выявляли и лечили. И поэтому они жили дольше, чем в среднем японце. Спасибо большое. Я думаю, что это исчерпывающий ответ которые мотивируют нас следить за своим здоровьем постоянно, системно, проходить диспансеризацию, но опять не в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Как сказал Николай Борисович, сейчас пока плановые обследования немножечко перенесены на то время, когда будет опасность заразиться Немножко ликвидировано. Мы говорим, вот я сейчас говорила о том, что вот вы сказали, что сейчас диспансеризация, плановые обследования немножечко перенесены, но думать об этом надо, помнить об этом надо и руководствоваться этим. И да, я. понимаете, вот в самом деле, что ну, у вас в основном речь идет вот о, о, о, о, о железе, это правильно, да? Значит, вообще сейчас, прежде всего прочего, есть уже молекулярные тесты на предрасположенности к определенным определенному заболеваниям. В частности, есть и молекулярные средства на генетическую предрасположенность к раку молочной железы. В а чем там, собственно говоря, идея? То есть, если у вас нет предрасположенности генетически, то у вас существует так называемый популяционный риск заболеть этой болезни. Это примерно 8%, иногда говорят 10%. Если у вас есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, то риск возрастает в 10 раз. Это не значит, что вы заболеете. Но риск заболеть возрастает. И это исследование сейчас. Ну вот у нас в лаборатории, например, это рутинное абсолютно исследование, обычное. И да, к сожалению, государство не хочет за это платить, и должна заплатить женщина. Но надо понимать, что все генетические исследования делаются один раз в жизни. Генетика не меняется. Вы его сделали, получили результат, и это на всю оставшуюся жизнь. Поэтому кажущееся, что это дороже, чем что-то, это на самом деле некоторое зрение. Вообще, на самом деле, молекулярная генетика, такая уже прикладная абсолютно, делает уже очень-очень много удивительных вещей. Поэтому, если вас это как-то заинтересует, мы можем в этом отдельно поговорить. Я думаю, что это очень интересная тема для нашего отдельного вебинара, и я думаю, что мы с удовольствием это сделаем. Спасибо большое, Николай Борисович. это был очень интересный, исчерпывающий рассказ. Я думаю, что мы все поблагодарим нашего доктора, пожелаем вам здоровья, пожелаем вам исполнительных пациентов, которые будут выполнять все рекомендации. И я еще раз э, обращаюсь к нашим участницам, к нашим активистам. Видите, какие замечательные люди есть рядом с нами. Поэтому в ваших городах мы будем рады помочь вам найти таких активистов. А, и ваша деятельность, несомненно, поможет нам сохранить здоровье, нам и нашим близким. Следующий наш вебинар по программе «Женское здоровье» состоится 30 июня будет посвящен деятельности Тверской группы, и там мы будем говорить, основная наша тема, это будет лекарственная терапия, лекарственные травы, поддержание нашего здоровья, у нас будут специалисты в этих вопросах. Николай Борисович, огромное спасибо, здоровья вам, успехов вам, Очень вашим приятно. близким, и всей брянской команде, которая готовила со мной вместе этот вебинар. Желаем успехов. И всем нам в реализации нашей программы и нашей жизненной программы Сохранять здоровье. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Огромное спасибо, очень интересно, очень информативно, и, ну, переоценить, мне кажется, очень сложно, и очень доступно, что очень важно. Э, точки зрения во многих вопросах отличаются от э, общепринятых и транслируемых со всех источников, и, ну, очень сложно переоценить, мне кажется, вот это вот. Менечка, спасибо, спасибо за этот отзыв, потому что действительно это очень важно слышать компетентное мнение, которое, может быть, даже идет в разрез с чем-то, э, то, что мы слышим через средства массовой информации. Во всяком случае, но это абсолютно научные сведения, которые нам дает компетентный специалист. Спасибо большое. Спасибо ну, всем за участие. Будет, да, Марин? Запись будет. Была онлайн трансляция и запись тоже будет. Я обязательно ссылочку вам всем дам. Пожалуйста, потому что я наше спасибо. Видео отправлю. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. спасибо огромное, Мариночка. У вас просто талант находить очень интересных и содержательных э, ведущих программы специалистов. Спасибо, Леночка. Я думаю, что это общий талант нашего актива. Я уверена, что когда мы будем делать такой семинар, вебинар, посвященный Волгограду, ваши специалисты будут тоже очень интересными. Мы, во всяком случае, над этим уже работаем, и они у вас есть. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо. Было Спасибо. Очень интересно. Остановила Спасибо. трансляцию, да? Спасибо большое. Спасибо всем. Здоровья. our <laughs>